Вверх, фига ты, блин, прыгаешь. Я предупреждал, что я буду втыкать. Жутко втыкать. Это вообще гениальная головоломка из серии Лары Крофт. Ладно, хватит. Привет, богатыри! Рад вас приветствовать на втором моем игровом канале. Сегодня мы с вами начинаем прохождение игрушки Стрей. Уже во второй раз я пытаюсь записать этот ролик, потому что в прошлый раз, при подключении вот этого уважаемого джойстика DualShock 4, у меня слетело нахер устройство записи голоса. Он мне сказал то, что у меня устройство изменено, и поэтому он мне ничего не записал. Я там наиграл буквально минут 30, но начнем с вами заново, вот, ну, 24 минуты мы тут наиграли, дошел до второй локации, но мы начнем с вами с самого начала, я хочу пройти ее полностью И, да, я подключал джойстик, потому что с него, говорят, играть удобнее, я не хочу тут умирать на клавиатуре Поехали! Да, кстати, в некоторых моментах может, могут быть какие-то просадки FPS, а потому что, ну, могут быть какие-то проблемы, тут как бы не, все нестабильно у меня достаточно, ну, нет стабильности в кадрах в секунду, может быть 60, может быть вообще 30, ну, не знаю, Ну там вы вроде, наверное, не должны это будете увидеть, хотя можете заметить невооруженным глазом, да. Кстати, как вы, наверное, можете заметить, я все-таки немножко поработал над освещением, опять, я пытаюсь над ним работать, у меня нет профессиональной... нет профессионального света, вот такого, знаете, который прожектор на заднем фоне стоит. Пытался сделать что-то с фонариком, в итоге у меня как-то, меня все время слепило и получилось, очень хреново. Решил пока оставить так, у меня единственная в чем проблема, это вот с этой стороны, у меня, видите... У меня вот засвет идет с окна. У меня вот здесь диодная лента, а справа у меня окно. Поэтому такой диссонанс света как бы появляется. Может быть, когда-нибудь я куплю себе профессиональный свет. Может быть. Но пока вот так. Немножко еще поменял рамку для съемки, ну что для вебки. Ну так, Для каждой игры будет своя рамка. Ну, по удобству, в общем говоря. Вот сейчас у меня, кстати, 44 FPS, но вроде как-то я не вижу особых прям просадок жестких. Я могу немного затупить, ну так, для заметочки, могу немножко затупить, но я надеюсь, это будет не сильный затуп. Здесь я тупить вроде уже не должен, потому что я это уже проходил. Так, по-моему, сейчас надо пойти спать. Я вам говорю, я только первую локу прошел, так что здесь я еще пока знаю, что делать. А дальше вот минут через 25 уже все. Когда до квартиры дойду, там я уже буду фокапиться жестко, скорее всего. Ну, может не жестко, может немного. Но фокапиться будут, сто процентов. Вообще говоря, я может за 2 часа пройти. Там даже достижения вроде в стиме есть Я пытаться не буду спидранить Так в свое удовольствие для чила поиграю Но посмотрим за сколько серий мы с вами пройдем Так смотрит на меня Таким хищным взглядом Внутри стен А, нет, тогда я вру Тогда я прошел две локи Получается, внутри стен и заброшенный город До квартиры я дошел Но я ее там даже не начал проходить Я прям на ней закончил Ну, посмотрим, короче, насколько быстро я в этот раз Эти две локи пройду Кстати, да, тут еще джойстик вибри вибрирует почему-то. Вроде пока играю. Так, погнали. Я примерно помню управление, я его уже запомнил. Так, мяу это вот на Б. Прыжок это на А. Ну, на а это крестик у меня. Б это кружочек. На квадрате я, кстати, так и не понял, пока что он делает. Вот в этом месте у меня может немножко лагать. Здесь у меня вообще очень дикий просад идет. Ладно, хватит. Утолили жажду, можно и дальше бежать. А... Так. А и Б сидел на трубе. А упала, Б пропала. Кто остался на трубе? Ответ пиши в комментах, если знаешь, если умный. Не совсем помню, куда мне тут нужно, но сейчас разберемся, я думаю. Да, если что, я извиняюсь за, про, за мои кривые руки в игре на джойстике, потому что я на плойке играю редко достаточно. Ну, потому что там игрушки стоят столько, что можно просто почку продать, и тут тебе не хватит. Поэтому в плойку я редко играю. Последний раз ее запускал. Ну, запускал, конечно, не для этого, но играл последний раз на плойке во второй Last of Us. И это было давно. Сильно давно. Ну, когда видос вышел, по-моему, то ли в марте, то ли вообще -то, там, полгода назад, вот тогда и играл. А, ЛТ, чтобы осмотреться. Ну, тут, в принципе, наверное, понятно. После того, как ты в Ассасина поиграешь несколько лет, ты будешь видеть паркурные пути сразу, в принципе. Ну, или в Uncharted поиграешь, там, в принципе, тоже. Не, ну, конечно, она на мне вот рухнет, я вот, ну. Держись, держись. Ну, конечно, он не удержится, я помню. Там будет еще довольно очковый момент э, в, э, в заброшенном городе где придется текать просто со скоростью света. Сегодня серию наверное сделаю подольше. Хочу сегодня прям поиграть в строи. Нечет она очень, она, она мне очень понравилась в тот раз, прям вот человая игрушка получилась. Сейчас вроде у меня записи все в порядке, все идет. Так что, я думаю, у нас есть все шансы с вами сегодня нормально поиграть. Спит. Я не знаю, может мы сегодня с вами одну серию где-то на полчаса, может на час сделаем. Может я сразу одной серии выложу все прохождение. Наверное, все-таки разделю немного. Посмотрим. Вот это вот что за чижики-пыжики? Я еще в тот раз, когда играл, что-то я так и не понял, что это такое. Но я так понимаю, Стрей это такая же человая игрушка, как примерно Little Nightmares, но ну, ну вы поняли, короче, в чем отличие? Я думаю, вам объяснять не нужно. Так, ускоряться мне здесь не дают А, нет, дают, все, нормально Проходим, проходим Так, вот мы до, дошли до, с вами до второй локи Мертвый, а, мертвый город, не заброшенный город Ну, в принципе, одно и то Вот что это за чудики? Что это за чудики? В принципе, здесь я помню вроде как Что мне надо делать ну, могу немножко затупить, если что, ничего страшного, я думаю, не будет Ну, что это за чудики? Что это такое? Ну еще пропадают, так Это указатели показывают, куда идти, я, в принципе, вроде и так помню, но На этом спасибо Не туда Не туда пришел А я, кстати, не помню, я в тот раз так же шел Ну, да, вроде... Так. Вентиляцию Мне вот здесь нужна вот эта штука сразу Я в тот раз очень долго сидел И думал, как мне остановить Вот эту штуку Да Все, хорошечно Проходим Вот эти ведра краски Я так и не понял, зачем мне нужны Может понять глубину Насколько там глубоко? А, или чтобы освободить путь. Для прыжка, кстати, скорее всего, да. Так, ну давайте подумаем, что мне надо сделать. Наверное, надо спрыгнуть вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Хорошо, слушайте, Да мы жесткие. И еще. И еще. Хорошо. Ммм, вниз. Вот сюда вот. Так, ну, мы с вами вроде почти даже... Что это такое? Робот-пылесос? А, это вода. Ну, робот-пылесос тоже пойдет. Так, нам нужно на лифте спуститься вниз. Импровизированный лифт. Нормально пойдет. Вот сейчас мне придется, по-моему, тикать, как не пойми, кто от этих чудиков-пыжиков. Чудик-пыжик, чижик-пыжик. Кто вообще такие? Что это такое? Ух, мать твою. Робот, ты шо? Или это фиксики? Злые только. А? так надо подумать сюда и сюда хорошечно сюда и так ран Ран, Вася, run. Бежим нафиг Музыка как фристайлера, просто, реально Чем-то похоже Отстань от меня Я вообще туда бегу или нет? Твою мать, твою мать Уйди от меня, отошел. Так, ну я вроде Бегу куда-то нужно, но как отвалить от меня, но пошли вон мы шо, борзели, что ли? Нет меня здесь не Хватит за, за собой тащить. Эту штуку. Отвали. Ран, ран, ран, ран, ран, ран. Давай, давай, хороший. Лучший. Отстань, отстань, отстань, отстань, не сказал. Да, отвали. Бегом, бегом, бегом. Ничего не вижу. Все, вижу. А, -а, -а твою мать, отстань, я говорю, отстань, отвали. Что это за тварь? Ова. Все, хрен вам, лысого, с маслом, с волчи, гады и козлы, и уроды. Так, мы с вами оторвались. Я жесткий. Я смог убежать. Меня правда, чуть не сожрали 10 раз. Но это не так важно. Главное, что мне получилось удрать. Так, туда его. Второй раз туда его что то мне не нравится эта доска, вообще Валим отсюда быстрей Тут можно милкнуть, как я понял А для того, чтобы тебе дорогу показали Чтоб ты не заблудился Текс. Хорошечно Тик Фига он, блин, прыгает Хорошо кстати, вас с вами почти прошли А, да-да, я вспомнил, как тут нужно Это вообще гениальная головоломка из серии Лары Крофт Ну, блин Давай! Хорошо! Хорошо! Так, ну, слушай, котик, да ты машина Ты, на все смотрю, справляешься со всем, что тебе жизнь преподносит. Так, а вот здесь я уже немножко подзабыл, куда мне идти. Наверное, вниз. А, тут можно... Вп... А, ну тут же можно это, да, мяукнуть. Ох, твою мать! А, блин, я про этот момент вообще забыл. Ну, в принципе, она и выглядела как-то ненадежно, Совсем. А, вот сюда? Хорошо. Ну, хорошо. Сюда, так сюда. Так, так, так Слушайте, ну пока мы с вами справляемся Вообще совсем, мы вообще машины Так, мне нужно эту доску, как я понял Будет сейчас скинуть Мне наверх как-то подняться Вот так вот Красава, красава, хорошо Так, ну я почти с вами прошел Уже еще раз Эту локу скоро дойдем уже до квартиры, а на ней я уже буду первый раз. Так. Куда мне? Понял. Все понял, все понял, все обработал, все принял. Я помню здесь вот шел тот раз. Угу. Стол. О, вот это смертельный номер. Подсказки будут? Или мне самому надо разобраться? Ну ладно, я сам разобрался. Так, куда мне тут? Наверх. Нифига ты, блин, прыгаешь. Ладно. Так, а теперь сюда. Ага, опять очередная штука. А, стоп, погоди, куда я залез-то. Слезь. Вот эту штуку схвати. А, это аккумулятор, да, тут не надо ее кидать туда. Все, хорошечно. Да, она, в принципе, и не застряла бы. Зачем ты ее с собой таскаешь? Ладно, пусть может понадобится. Вот, все. Мы с вами дошли до того места, где я в прошлый раз остановился. Кстати, дошли за 17 минут. Вот хозяева ковер покупают, приходит какой-то уличный кот. И дерево там тут все. Да вы знаете, когда у вас кот приходит к вам в комнату и начинает драть диван. Сразу получает, в принципе, тапком в лоб. это не так важно. Так, нужна помощь. Данные повреждены, нужна помощь. Для скачивания тела требуется что войти в дверь, включить, найти тело. Это что за хакерские способности? Что за. Ладно, хорошо, окей, допустим. Так, хорошо, куда дальше? О, рычаг какой-то Знаешь, вот типа, если не знаешь, что делать, жми, жми рычаг О И чё ещё ты залез? А сюда ещё залез? А, тут аккумулятор какой-то Для чего это, интересно? Так, ну давайте подумаем Куда тут можно поставить аккумулятор? Тут что-то заработало Я предупреждал, что я буду втыкать? Жутко втыкать Подожди, что-то я не понял А, может туда его надо поставить как раз? Или, или нет? Нет, да, не надо ставить. Может вот сюда? Приткнуть его, засунуть. Да. Не, ну я как бы предупреждал, реально. Вы там не обессудьте, мужики. Тут вот еще один аккумулятор лежит. Я его тут сбросил. А, слушайте, а может мне надо в эти штуки запихнуть все это дело? Поискать аккумуляторы и все это засунуть вот по этим Да А, вот еще один есть, вижу Вижу еще один Туда его И нужен еще один У тебя стырю, тебе он не нужен Двоичный код Ужас какой Потайна... Потайная дверь за шкафом Ну конечно классика, где же еще и быть эм... Я нашел там какую-то коробку Коробку, да Можно посмотреть, что это такое Или там вход только для своих Смотрите, еще один робот сидит Сейчас наживает Не, ну не настолько Текст Двигайся Тут что-то упало, что это такое? А что это такое? Что ты подобрал? Эм, наверное, вот сюда может куда-то надо засунуть Погоди, что-то я не понял, что это что подобрал вообще? Что это такое? Так, ну давайте... Размышлять логически Что это такое? И для чего это может быть? Но вряд ли это в этой комнате, наверное это вот для чего-то нужно здесь И непонятно что написано Так, я пока что-то не догоняю, что это такое Все, я в ступоре, я не понимаю, что это такое Зачем это Что это вообще такое? Что это? Что это такое? Может, это надо какой-то... Не знаю Так, еще раз Давайте еще раз думать логически Где здесь есть хоть один разъем Под вот эту хероту Может, все-таки сюда его надо куда-то поставить А, ну да Вот, блин, тут стрелки висят Добил. Что это такое? Какой-то микроробот. Да. Какой-то прикольный. А, ты типа теперь будешь меня оберегать? Это очень мило Подъем! Вставай! Работать пора Ага Что?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 Хорошо, сейчас помогу а, Окей Очень хорошо Батарея садится, подойди сюда Хорошо, давай, пойдем Куда ты меня ведешь? Тебе придется это надеть Ты что, серьезно? Высокотехнологичная игра Код в киберпанке А, это зарядка Нифига себе, прикольно так, а я вроде взял ключи так, Блин, он не может нормально двигаться из-за из этой штуки Дверь открыта Дверь я открыл, да Значит, выходим отсюда, похоже Так Этот рюкзак разработан для таких маленьких четвероногих, как ты Неудобно? Не переживай, привыкнешь Я оцифровал ключ и положил его в рюкзак Нажмите, чтобы открыть инвентарь а... Так, хорошо, ключи Повернуть предмет, это у меня левый стик Хорошо, понял Легко и просто Если тебя заинтересует какой-то предмет, покажи его мне Или другим, если мы их встретим А теперь пошли отсюда Я с тобой полностью согласен, пойдем Так, я так понял, мы... Погоди, ты чего? А, Вот что? Это диплом инженера Он принадлежал ученому, на которого я работал Ага, то есть теперь я смогу осматриваться Туда, фигачих, Бутылку вина кидает, да Зачем она нужна? Так, ну ты вообще мне сказал, что мы должны выбраться отсюда Ну так пойдем, может нет Или ты имел в виду не сюда мне нужно А, вот Клю... Это ключ, вот этот вот Супер. Выберите предмет, чтобы использовать, да. Супер, хорошо. Чтобы использовать фонарь. Ух ты, тут еще и фонарь есть. Тема. Хватит. Так, давайте все-таки отойдем от э, Тяжелого металла И пойдем по заданию, куда мне нужно Фонарь вот так выключать э, Использовать стифрованный ключ. Понятно э, Тут, наверное, нужно Пыльчу Лоблин то есть, мне нужно найти код. Ну, код вот он. Как бы вот, я им управляю. Ха! Оценили каламбур, да? Мне нужно найти код. Или я его уже нашел, я просто тупой не понимаю, о чем мне делать. Так. Так, подожди. В смысле нет предмета? что я не понял Что это такое? О, смотрите, там что-то есть Нужно откинуть эту штуку Код 3748 Хорошо, супер Так, 3748, да? 3748 Во Туда их Так, вот мы с вами обратно выбрались в город Ух ты, ну и местечко. Тот лифт удали. Думаю, он важен. Я знаю, что нам нужно подняться наверх. Ладно. Наверх, так, наверх, погнали. Что это такое внизу? Что это? Что это? Путафак. Извиняюсь, за лаги у меня паровисло. У самого. Погоди, я помню, аутсайд. Такое ощущение, что я был там раньше. Ты оттуда пришел? Да, вроде бы нет. Я кому-то обещал туда пойти, но кому? Это открытка. Рисунок на стене был сделан с нее. Давай возьмем ее. Ну вижу, ты сам справляешься. Открытка, новый предмет. Хорошо. Откуда мне эти воспоминания? Как они сюда попали? Пошли дальше. Пойдем. Восстановлено новое воспоминание А, то есть мне нужно собирать воспоминания И тогда, наверное, мне откроется Ну, не то чтобы прям личность этого микроробота Но, но вы поняли, в общем Предыстория, наверное, какая-нибудь откроется Я не знаю, я, конечно, буду смотреть по сторонам Но если я не найду, то извините уж что. Так, спрыгиваем Прыжок <свы> давай посмотрим Безопасная зона, хорошо Сейчас у меня опять провиснут кадры, извиняюсь У них тут чё, очаг? Заражение, что ли? У этих чудиков, что это вообще за... А, -а, -а вы что, охренели что ли? Твою мать Капец, мне тут... Здравствуйте трущобы а, мне так мне что-то кажется что на глаза ему лучше не попадаться может я конечно ошибаюсь но что-то мне кажется что это хреновая мысль подожди а, тут никак не это не обойти их вообще мне кажется можно хотя походу нельзя походу не можно Блин, мужик, ты меня пугаешь. Твою мать, ты что, дурной, что ли? Беги, беги. Ну что ж ты такой медленный? -то? Давай быстрее. Что это за чудики? У вас тут что, химическая атака, что ли, была? Чего вы все в масках ходите? Это что, эти люди? А, нет, это роботы. Господи, боже здесь творится, а это самурай с хейтеком на башке? Он, не, он хочет дать мне бой своей большой деревянной шваброй. Ты хочешь, ты хочешь драться с котом? У тебя совесть есть? Ты чего? Привет Да, да, я тоже так думаю Кажется, у них свой язык Ты не зурк Ну да, я кот Мы не, знаком не знакомы с такими, как ты Добро пожаловать в наш поселок, только просто не ешь никого, я не собирался. Тут мне больше надо бояться, чтобы не сожрали меня как раз. Я думал, он будет драться с котом, а он нас так вежливо пропустил. Хороший мужик. Ну, робот. Ну вы поняли. Спасибо за гостеприимство. Капец, у вас время, конечно, часа 9.99. 99. Так, ну хорошо, давай Привет, ребят Как дела? Ты правда думал, что поедешь на лифте? Я никогда не видел, чтобы эта штука работала А мне за 30,5-374 года Фига ты, блин, молодой еще жизнь впереди Ты нас так напугал, что мы думали, что ты Зурк А Зурк это кто? У вас такой местный идол? А ум. А, Йохан я, я сначала прочитал как монах, но в принципе Да Зачем туда подниматься, там ничего нет Парень, похоже, много знает об этой местности Покажем ему открытку, может он знает, как отсюда выбраться Я ухаживаю за растениями, люди их усовершенствовали Теперь им требуется очень мало света Я просто добавляю немного воды и смотрю, как они растут Поистине удивительная технология Хочешь выйти в аутсайд? Что ж, удача в ближайшее время, это точно не произойдет Это все, что ты можешь сказать? Серьезно? Паримхо... По Я понял. Пока нам открыт, может санитка отсюда выбрать. Ну, так стоп, ты про кого вы говоришь-то? Ты потерялся, но тебе что-нибудь нужно? О, фотография аутсайда. Какая нелепость. А что такого? Лифт не работает. Все знают, что уйти отсюда невозможно. Ну, кроме аутсайдеров. Но их уже не осталось, за МОМО. -МО. Попробуй поговорить с ним, если хочешь. Он давно пикатил все попытки выбраться отсюда. Это к лучшему. Он же в том здании с оранжевой неоновой вывеской. у Мне еще добраться до тут нужно. Кстати, ребят, у нас с вами видос идет уже около 40 минут, так что на этом мы с вами, наверное, будем заканчивать, потому что что-то у меня пока немножечко силы иссякли. Писать, <къех> голова заболела. Ладно, ребят, давайте я на этом с вами закончу. Если вам понравился сегодняшний ролик, оцените его лайком, дизлайком, в принципе, как вам угодно, как вы хотите, дело ваше. На этом, богатыре я с вами прощаюсь. Пока-пока.